Десиот писал о буднях древнегреческого земледельника. Дела и дни школера в колокольниковом переулке Москвы в 50-е годы были не тяжелее, но многообразнее. Годовой цикл для меня начинался с Нового года, самого любимого праздника. Еще до школы, когда нас с сестрой укладывали раньше полуночи, мы с Лидой соединяли свои руки шпагатом, чтобы не давать друг другу заснуть и таким образом дождаться заветного часа, Появление под елкой Деда Мороза и двух немалых мешков с подарками. Но, несмотря на тесную связь, наша бодрость не продолжалась недолго. Нас будили под перезвон кремлевских курантов, мы доставались из пакетов по мандарину в шоколадной конфете, разговлялись и снова засыпали. Дед Мороз, вывезенный мамой из блокадного Ленинграда, уже стоял под елкой и незаметно исчезал в тот момент, когда разряжали новогоднюю красавицу, которая, как правило, занимала треть комнаты и уже поэтому долго стоять не могла. Форчичку вылетела, объясняла нам мама, и мы не знали, верить, не верить. Позже я перерыл весь дом, но так и не понял, где родительница прятала волшебный амулет. Утром я начинал методично пожирать увесистый мешок, к вечеру он был пуст, а я с вожделением поглядывал на крафт-пакет сестры, и она щедро со мной делилась. Хоть бы еще три жизни проживи, такого не забудешь. Кстати, Будда считала неблагодарность самым черным грехом. Первой моей публичной елкой стала елка в Цедыри. В Центральном доме работников искусства. Мы, то есть я, а потом лида любили туда ходить. Приятельница мама, заведующая справочной библиотекой литературной газеты, тетя Дора, через профсоюз работников культуры доставала нам билеты на детские праздники. До того, как я пошел в школу и до пятого класса, две недели между Новым годом и старым Новым годом время суетное. Елки, дом советов, колонный зал — это, как говорится, святое. До Кремлевской елки 1954-55 года главная елка страны и подарки богатые. За один день даже я, прирожденный сладкоежка, умять все не мог. Цедри, елка, где, кроме Деда Мороза и Снегурочки, детей развлекали опытные массовики-затейники. Была очень интересно. Мы ее ждали, но подарки там были пожиже. Собрав детский хоровод, один из взрослых давал двум мальчикам, стоявшим друг напротив друга, блестящие металлические ручки, подсоединенные к какой-то мудреной электромашине. Нас предупреждали, что через нас пойдет слабый электрический ток. Но это не больно, не страшно и не вредно, она полезно и забавно. Некоторые девочки даже мальчики побаивались, конфузились, но я считался бывалым, и а одна из ручек непременно доставалась мне. Затем пускали ток, нас начиналось слегка потрясывать, потом сильнее нам предлагали расцепить руки, но я уже знал, что это сделать невозможно. Вряд ли сегодня... Покажет такой познавательный аттракцион на детской елке. Меня привлекали большие китайские головоломки, сделанные из никелированных прутов толщиной с палец. Я научился быстро собирать и разбирать их. Подвижные части соединялись и разъединялись со звуком винтовочного затвора. Центральный дом советской армии. Праздник военно-эстетического жанра. Мощная вещь. Священный амулет для того, чтобы елочка зажглась, Похищали не какие-нибудь сказочные бабы яга или Кащик Бессмертный, а самые настоящие диверсанты в маскировочных халатах с немецкими автоматами, тоже не игрушечными. Диверсантов была собака, восточноевропейская овчарка. Но где в мире что-то подобное можно увидеть на рождественской ёлке? В двух шагах от СДСа находился старый, еще не реконструированный, с деревянным скотным двором уголок дедушки Дорога. Только там можно было посмотреть уникальное зрелище, аллегорическое шествие животных, пародия на известных западных политиков, которых изображали, но догадайтесь кто, конечно же, свинья, диена, козел, хорек, вылитые Черчилль, Идан, Труман и Тита. Все это по сценарию, разумеется, моего любимого поэта Сергея Владимировича Михалкова. Но до чего разносторонний человек? И для свиньи стихи написал. Заканчивалось представление песней. Ну а тех, кто выступает, как подскажет Вашингтон... Наш Вышинский отстигает на глазах у всей ООН. И я представлял себе американских холуев в цилиндрах и фраках с голыми задницами и товарища Вышинского с грозным шкивом в руках. И, конечно, елка чудесная. У наших дорогих шефов в клубе Министерства государственной безопасности самое продолжительное и представление, и обязательно кино про шпионов-вредителей и нарушителей границы. А подарки? В них всегда было то, чего не достанешь в магазине. Или вафли в виде орешка с начинкой исправленная, или шоколадные медали невиданных размеров. И обязательно две небольшие книжечки сусального золота по 20-30 а страничек. В них тончайшие листочки чистого золота. Положишь такой грецкий орех, сожмешь ладошку, вот и игрушка на елку. Были переложены листками бумаги папиросной. Вся страна для них старается, думал я о чекистах, чтобы поддержать их в нелегкой на благородной службе. А они всем делятся с детьми, будущими пограничниками. В моей жизни самыми щедрыми были два самых страшных ведомства – всесильная средняя маша и госбезопасность. Что-то сейчас там в этом уютном клубе, с глубокими кожаными диванами и вышкаленной обслугой. Мы там были частными желанными гостями. На все революционные праздники, включая день Парижской коммуны, день Сталинской конституции, день рождения Ленина, день пограничника, день чекиста, день победы, праздник, книги, всего не упомнишь. От моего зоркого глаза не ускользнула странная особенность. Сколько народа на Кузнецком мосту? Узких тротуаров не хватает, идут по брусчатке, а в Фуркасовском переулке никого. Но объяснить для себя это обстоятельство я так и не смог. В редкий день, когда он не работал, папа возил меня в музей. И здесь выбор его был далек от хрестоматийного. Мы никогда не были с ним в художественных музеях, в Центральном музее. Ленина или Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Ну уж точно, более десятка раз мы посещали политехнический, и я знал его как облупленного на ощупь, как потом выучил Музей изящных искусств на Волхонке и Центральный музей Владимира Ильича Ленина. Зайдешь, выпьешь, но заодно знакомишься с экспозицией. Особенно я любила рассматривать насильные вещи Ильича, начиная с детской сорочки. Правда, платье вождя, особенно исподнее, было представлено весь Москву. После политехнического по числу посещений шел в музей истории реконструкции Москвы, где я полюбил панорамы старых улиц, начал интересоваться, что было раньше на месте, здания, от чего-то чрезвычайно меня занимали дома страхового общества России на Сретинском бульваре, как и другое здание того же общества на, общ... на площади Дзержинской, Лубянской. С изумлением я узнал, что в доме, ставшем оплоты нашей державы, после революции были обы... об... Об... обычные обывательские квартиры, магазин швейных машин, а даже пивная. Это мне поведал старейший наборщик Москвы Иван Никонорович Быков-Баранов. И диетическая столовая. И что изначально за ней было не одно, а два. Это сейчас можно нажать клавишу, и поисковик выдаст всю сумму знаний про любое.. Здание и не здание. Я добывал свети по крупицам, поэтому они остались во мне навсегда. То, что внутренним двором МГБ стала та часть Малой Лубянки, что раньше выходила на площадь, я догадался сам. Дело в том, что никто не хотел говорить о знаменитом доме, словно а над ним тяготило проклятие. Технический прогресс во всей его внушительной наглядности, представленной в Политехническом музее, восхищал меня, и я начал методически склонять отца к покупке Радиола Рекорд, который была представлена в экспозиции последних достижений советской радиопромышленности. Правда, относительно радиола противоречивые желания разрывали меня. Радиоприемник Балтика и некоторые радиолы имели таинственное устройство, подобное кошачью глазу. Мой кот, как радиоприемник, зеленым гладом ловит мир. Мне эта радужная электронная оболочка очень нравилась. Но уже появились модели, у которых кроме допотопных и скучных круглых ручек были современные клавиши цвета слоновой кости. Мне хотелось, чтобы стеклянная шкала с нанесенными на нее прямоугольниками городов Лондон, Париж, Берлин, Рим была широкая, как у Белоруссии, в аккорд или Даугава, но чем-то привлекали меня и консольные конструкции типа Рини. Я думал, что когда стрелка, ведомая медленным покручиванием, Верньера проходит через прямоугольники, которым были присвоены имена мировых столиц, аппарат ловит именно радиостанции Мадрида или Рио-де-Жанейро. Как я ошибся. Родителям была нужна радиола, способная проигрывать новинку, долгоиграющие пластинки со скоростью 331 треть оборота в минуту, тогда как наш старый патефон имел одну скорость 78 оборотов в минуту. К тому же неизбыточность моих мечтаний упиралась в проклятый денежный вопрос. На беду я выбирал все то, что стоило немного меньше или много больше тысячи рублей. А радиоприемник третьего класса настольная радиола Рекорд. 53 стоило 385 рублей, что и решило дело. Радиоприемники первого класса Латвия М-137 и Мир-152 были на 13 лампах. Приемники высшего класса, вроде В Супер, имели дополнительное устройство, облегчавшее поиск нужной станции. А рекорд 53 был собран на 5 голосах. Но советские радиостанции и вражеские голоса принимал очень уверенно. Некоторые приемники высшего класса выделялись не только замечательной ценой 2767 рублей, но и тем, что диапазон коротких волн начинался у них с 12 с половиной метров, а глушилки работали на диапазоне с 25 метров. Смекаете? Вражеские голоса можно было принимать и в Москве, и в Ленинграде без всяких помех. Потом те торговые моряки, что ходили за границу, стали привозить такие же транзисторы, и они пользовались устойчивым спросом. Танцы ими глушения. 81 местного и 13 дальнего действия до 2000 километров были окружены Москва, Ленинград, Киев и еще десяток советских городов. Когда с 1958 года мы жили летом в дачном поселке Литературной газеты в Шереметеве Савеловской железной дороге, из электрички была видна станция глушения неподалеку от платформы Марк. Закрытие частот началось в СССР в 1931 году. Глушили «Ха-ха! Румынское радио» и закончилось только в 900, 1989 году. С весны 1948 -го года началось массированное глушение голоса Америки, BBC, потом особенно «Яростные свободы». То, что наращивание мощности закрытых частот было признанием поражения в идеологической войне, ни я, ни подавляющее большинство населения СССР, разумеется, не понимали. Я был допущен к рекорду после того, как дал честное пионерское слово под салютом, что не стану снимать заднюю крышку, была снята в первый же день, ничего интересного, и не буду включать диапазон коротких волн. Послушав короткое время всегда одно и то же вой глушилок и удовлетворенный тем, что наши не дремлет, я переключался на диапазон УКВ. Никаких помех. В мае 1953 года я выставил рекорд на подоконник, чтобы порадовать возможных слушателей концертом несравненной Клавбии Шульженко. Был жаркий день, переулок был пуст, Лишь какая-то странная пара мужчин поднималась по нечетной стороне. Я сидел, свесив ноги на улицу, и на ощупь кручил ручки. И вдруг очень громкий, отчетливый, хорошо поставленный голос загремел на весь переулок. Едва заколотив последний гвоздь в гроб обожаемого кровавого тирана, советские вожди вступили в смертельную схватку за власть. Казалось бы, портфели поделены, и я оцепенел. Вместо того, чтобы немедленно прекратить поток креветы, я заметался, как курица с отрубленной головой. Вражеский диктор на весь переволок вещал о том, что товарищ Лаврентий Павлович бери вознамерился перегрызть глотку товарища Хрущева Никита Сергеевичу. А Никита Сергеевич, в свою очередь, подбирается к горлу Лаврентия Павловича, а товарищ Маленков, я лихорадочно и успешно верньер, вместо того, чтобы соскочить с подоконника и выдернуть вилку из розетки. Вот и те... Старый и молодой, оба очень высокие, у дома девять подняли головы и смотрят в сторону нашего окна, и в это время по ушам ударил спасительный вой глушилок. «Проспали ротозеи, залупы зеленые, неотесанные, завопил я». Чувствуйте благотворное влияние сказителя Сизаря. Тут я еще добавил такое, чему бы и Сизарь позавидовал, и что было услышано от кавалериста-симулянта и касалось гомосексуальной, из каталожеской связи, белопанского Улана и его боевого уже Я хотел был добавить еще что-то из фольклора полярной авиации, но тут услышал, как кто-то идет по коридору. Неужели уже за мной? Как быстро? Но это был слесарый. Фольклор полярной авиации это, конечно же, Вася. Помните подпаску моего отца, который вместе с ним так удачно въехал в цех на овечке? Так вот, в девятом году он уже был литилантом полярной военно-транспортной авиации. Отца он и не забыл. И нельзя сказать, что было визита, радовали нашу маму. Ладно, водка, так ведь чистый спирт в неограниченных количествах. Этого не могли уравновесить даже деньги, которые неженатому Васе решительно некуда было девать. А оклады военных летчиков в Заполярье были в те годы ломовые. «Хоть бы его в какую-нибудь чекотку перевели», — мечтала мама, а отец возражал. «Он из чекотки прилетит», — И это оказались правительские слова. Уже майором и подполковником Вася прилетал из района Уэллена, Лаврентия и Черского. Вася неоднократно летал на тайный сталинский стратегический аэродром у Северного полюса, откуда Т-4 с атомными бомбами доставали до Америки. Но ну, однако меня повело далеко в сторону, надо вернуться к музейной теме. Старый музей советской армии располагался в левом крыле Цедеса, бывшего. Екатерининского института благородных девиц, построенных в 1807 году. Там, где готовили к жизни трепетных благородных девиц, стояли пушки и тяжелые полематы, висели мундиры военачальников рабочей крестьянской Красной Армии, которая только в 1946 году стала армией советской. Много замечательного было в сильно прореженной в 30-е годы экспозиции музея, но больше всего я любил зал победы, где с благоволением смотрел на простреленное знамя и со, штанда... и со злорадством наброшенные на пол в искусственно декорированную свалку знаменные стандарты поверженной гитлеровской Германии. Сейчас в чаду ожесточенных споров по поводу потерь советского народа в войне как-то теряется из виду тот очевидный, как восход Солнца, факт. Это мы, русские и другие народы Советского Союза, победили сильнейшую армию в мире. И никакие подсчеты и толерантные бредни этого факта не отменить, не изменить не могут. А факт, как говорится в «Мастере и Маргарите», в последнем русском романе, прочитанном широкой публикой, «факт – самая упрямая вещь в мире». Или словами Михаила Михайловича Зощенко, «это больше, чем факт, это голая правда». Мы были поколением победителей. Что уже не может быть понято в полном объеме современной молодежи? Идиотское расплодившееся ныне выражение «играть в войнушку», придуманное пакостниками, вызывает у меня отвращение. Мы играли не в войнушку, а в Великую Отечественную войну Советского Союза. Да не играли мы, а жили той войной и нашей великой победой. И в подвалах, и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Высоцкий. Это правда. В московских парках стояли сбитые немецкие бомбировщики и мы бегали по их крыльям, попирая черные кресты. Вы можете ездить на последние модели BMW, но приплясывать на крестах боевого бомбировщика, бомбившего Варшаву, Осло, Брюссель, Амстердам, Париж, Афины, Белград и Лондон и поверженного русским оружием в московском небе, потрепанными сандалями топтаться на этих зловещих крестах, перед которыми встала на коленях Европа, вот этого вам не досталось. Каждому свое. Мы играли в лесу под Подольском лобни, в тех самых окопах, которые не смог преодолеть непобедимый верх, вермахт. Тысяч верт прошел. Мощнейшую в мире укрепленную линию Мужуно прорвал. А вот эти полуосыпавшиеся окопы перешагнуть не смог. Недалеко от платформы Логовая я сиживал на камне немец-германского преткновения. Бетонные крышки Дота. От этой плиты мы оттолкнулись своей славянской пятой и пошли отбирать наши пяди и крохи. Отсюда началось наше контрнаступление. Напомнить, где оно кончилось? А сегодня господин по фамилии, заметьте, Минкин позволяет себе утверждать, что надо было сдаться Гитлеру. Пробитый осколками красный стяг над поверженным Берлином вошел в состав моей крови. И кинокадры, на которых знамена непобедимого вермахта летят под подножие мавзолея, на специально сбитые дощатые поддоны, дабы свастика не осквернила священной земли Красной площади, главные и любимейшие моменты моей жизни. А поддоны потом сожгут. И пепел развеет в чистом поле, как 340 лет назад по ветру развеяли то, что осталось от самозванца, и не поместилось в пушечное жерло. Это называется империя. Ее назначение – одолеть врага или погибнуть. А лечь под него а – это для Минкиных. Во дворе бывшего английского клуба, а в нем разместился музей революции, стояло штримовое орудие, из которого большевики стреляли по Кремлю. Святое дело удовольствие и настоящий броневик. В экспозиции много, было много оружия, и холодного, и огнестрельного. Замечательные фотографии, знал бы я, сколько на них ретуши. Но настоящая революция в музейной жизни Москвы произвел 50-й год. Известно, что Сталин родился 6 декабря 1978 года. Но в 20 году Иосиф Васильевич по никому неизвестным причинам поменял дату своего рождения на 9 декабря 1979 года. Начиная с осени 1949 -го года в СССР началось форменное умоиступление в связи с 70-летием любимого вождя. Великого Учителя и заодно Корифея всех наук. До конца 1952 года известия на специально отведенной полосе печатали алфавитный список советских учреждений, предприятий, армейских частей и общественных организаций, поздравивших Корифея с 70-летием. Завершали этот почетный список ясли поселка Ягодной Магаданской области». Естественно, что юбиляры подарили более миллиона подарков от всего прогрессивного человечества. Было решено создать музей подарков Иосиф Семеновича Сталина, но подходящего здания не нашли. Практически ликвидированы были экспозиции музея изобразительных искусств и музея современного западного искусства, но места не хватило. Большую часть бюстов и портретов отдали в Третьяковскую галерею, но места все равно не хватило. Тогда оставшиеся богатство разместили в музее революции – а сухой остаток в провинциальных мемориальных капищах, в частности по месту рождения и гения в городе Горе Грузинская ССР. Баба Лида методично провела меня через все экспозиции подарков. Запомнилась модель паровоза, которая была по размерам значительно больше оригинала. Половина зерна риса с полированной поверхностью разреза, на ней вырезан был не только профиль Сталина, но и собрание его сочинений на китайском языке. Зерно показывали анатюрель и под мощным микроскопом чеканный профиль в окружении бесчисленных иероглифов. В своем к Сталину китайский виртуоз обещал к 75 летию корифея на второй половине зерна разместить профили Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Маудзе Дуна и полное собрание сочинений всех основоположников и верных продолжателей незабываемых основ. Польские мастера из города Лодзи сооружили телефонный аппарат в виде серпа и молота. Ничего более нелепого я еще к своим семи годам не видел. Одних ковров было столько, что ими можно было покрыть все площади, улицы, переулки Москвы и даже ее тупики. И на всех товарищ Сталин на фоне тракторов, танков, самолетов, пароходов, верблюдов, лошадей, пограничных собак и в окружении соратников и бесчисленного рода людей всех рас, национальностей и занятий. В черной и белоснежной бурке можно было модерировать две легких кавалерийских дивизии. Детские рисунки, дел и масса вещей, назначения которых я вообще не понимал. Баба Лида была дотошным посетителем, и я, помню, сильно уставал. Мой энтузиазм начинал гаснуть через какие-нибудь 3-4 часа созерцания вечных свидетельств безмерной любви и бесконечной преданности. «Да подари ему хоть целый мир, и все будет мало», — думал я.